Ассаламу алейкум, Томсо, Кадыров говорил, что все будут на Камре, а я еще пешком. Где мой Камре? Алейкум ассаламу, Кадыров, насколько я помню, говорил не про камере, он говорил про Роллс-Ройса. Томсо, какая судьба была бы Ичкерии, если бы Ахмад Хаджи не перешел на сторону РФ? Я могу однозначно, вот прям уверенно сказать, что... То есть вот это вот, вот это мракобесие, которое сейчас там происходит, нигде в мире нет подобного, чтобы... Ну, я не скажу нигде, может где-то есть там, в банановых странах Африки. Но в цивилизованном мире такого нет. Значит, начнем мы этот эфир с очень важного объявления для моих зрителей, живущих в России, и донатящих на вот эту вот платформу Donation Alerts, и... Те, кто донатят с российских банковских счетов. Эта информация очень важна для вас. Я хочу, чтобы вы обратили на это очень пристальное внимание и прислушались к моим словам. Дело в том, что сегодня я нашел себя на сайте Росфинмониторинг. Вот так выглядит этот сайт. И вот так выглядит моя, моя страничка, что ли, в этом, на этом сайте. Видите, под номером 305 я значусь в списке лиц имеющих отношение к экстремистской и террористической деятельности. Это означает, что все мои активы на территории России должны быть заблокированы. Благо у меня никаких активов нет на территории России, поэтому блокировать там нечего. Но еще более важный момент, на который сейчас я хочу обратить ваше пристальное внимание, это то, что теперь любая Помощь мне, особенно финансовая, может трактоваться российскими силовыми структурами, как финансирование экстремизма и терроризма. Они могут легко любой, любое перечисление, сделанное мой адрес, квалифицировать как поддержку терроризма. И... Примеров таких немало. Мы знаем, что есть кейсы в России, где на людей возбуждали уголовные дела за то, что они когда-то отправили деньги на рытье колодца в Африке, еще на какие-нибудь благотворительные цели. Затем те люди, которые занимаются этой благотворительностью, были объявлены экстремистами и, или террористами. И после этого, вот эта вот помощь, которую им оказывали, хотя эта помощь оказывали не им, да, их, эти деньги перечисляли на благотворительность, но это было квалифицировано как финансирование этих лиц, то есть финансирование их якобы экстремистской и террористической деятельности. Поэтому отныне любые донаты, которые приходят сюда в этот эфир, которые отражаются, отображаются здесь на экране, эти донаты, они проходят через российский, российскую систему Donation Alerts. Сервера располагаются в России. Соответственно, у российских этих структур есть доступ к этому серваку. Они могут получить сведения от этой компании о всех транзакциях. Поэтому те люди, которые живут в России и имеют российские банковские счета, которые эти сообщения присылают с российских своих счетов, или российских мобильных счетов, неважно. Но если это вот именно российская какая-то система, то больше сюда не пишите лучше. На Donation alert не пишите. Если вы все же хотите гарантированно, чтобы ваш вопрос там или ваш текст был зачитан, то лучше присылайте его в Суперчат, сюда в ютубовскую систему, это будет безопаснее, так как YouTube это все-таки не российская система, к ней такого прямого доступа российские силовики не имеют. Поэтому, но сюда лучше не пишите, от этого воздержитесь. Это... А, мы не знаем, конечно, мы не можем сказать, что это точно таким образом будет использовано, но никто от этого не застрахован, поэтому лучше себя перестраховать. Поэтому это сейчас очень важное объявление, на которое я прошу вас обратить внимание. И мои российские зрители не подвергайте себя риску Короче, не не пишите вопросы которые будут отображаться здесь на экране если же еще раз повторяю если важно если у вас есть какое-то важное сообщение которое вы хотите чтобы оно было гарантировано зачитано прокомментировано там на это я обратил свое внимание ответил там или просто зачитал то присылайте это лучше в супер чат на систему. Да, к сожалению, это не отобразится на экране, к сожалению, все, кто будут смотреть этот эфир, они не смогут это почитать, но что поделаешь, я думаю, можно этим пожертвовать ради того, чтобы не подвергать себя опасности. В Казахстане ты не в розыске и не подозреваешься в терроризме, так что, думаю, с Казахстана смело можно отправлять донат. А то, что я сказал, это касается только России, только Российской Федерации. Любые другие страны это не касается. Все те, кто живут не в пределах России, не имеют российских счетов, вас это не касается. Вы можете продолжать писать вопросы в чат, чтобы они отображались. Точнее, не в чат, а в эфир, чтобы они отображались на экране. Для вас no problem. Но те, кто живут в России, пользуются российскими счетами и с этих российских счетов производят эти донаты и Пишут сообщение. Вам лучше воздержаться. Валентин. Тумсо, помоги выйти на Лорда, либо на Хабиба. Я был грозным по поводу военной помощи Африки. По поводу военной помощи Африки? В Чикатарка мне никак не помогли. Видео у меня есть. Могу переписку с Чикатарка показать. Телефон такой-то WhatsApp. Валентин, а я стесняюсь спросить, какая тебе нужна помощь от Лорда или Хабиба в том, чтобы оказать военную помощь Африке, <laughs> и, и какой именно Африке ты собираешься оказывать военную помощь, для чего, как, каким силам ты там хочешь помогать. Ну и в конце-то концов я тебе помочь как-то выйти на Лорда или Хабиба не могу, я единственное твои э, желания могу здесь озвучить. Томсо, привет, как оцениваешь Яспер Маглот микрофон? А я не разбираюсь, честно говоря, в этих микрофонах, ленок. Так что ничего тебе не могу подсказать. Ассаламу алейкум, Тамсо Кадыров говорил, что все будут на Камре, еще... а я еще пешком. Где мой камер? Алейкум ассаламу Кадыров. Насколько я помню, говорил не про Камри, он говорил про Роллс-Ройсы. Типа, мы все будем ездить на Роллс-Ройсах, но, говоря мы все, он имел в виду не... не тебя и не меня. Он имел в виду себя и свою свиту, свое окружение, и действительно они все ездят, и на Роллс-Ройсах, и там и на других дорогих и крутых машинах, и имеют очень хорошую недвижимость и в Чечне, и в России, и за пределами, ну чувствуют себя очень комфортно вообще в этой жизни, так что обещание он выполнил, просто нужно было понимать, о, о, о ком он говорит, кого он имеет в виду, говоря «мы», это не мы с тобой, поверь мне, не, не нас с тобой он имел в виду. Томсо, <тум <-со> какая судьба была бы Ичкерии, если бы Ахмад Хаджи не перешел на сторону РФ? Я могу однозначно, вот прям уверенно сказать, что никого сегодня насильно вакционироваться в республике бы не заставляли. Вот это, что что этого точно у нас в свободной чечении делать бы не стали. Я с, наблюдаю за тем, что происходит в республике сейчас связанные с этой с вакцинацией. До меня доходят голосовые сообщения Далудова, где он угрожающий там, врачам, главам администрации, начальникам РОВД обращается, говорит типа, если я узнаю, что кто-то там за деньги какие-то, справки, ну эти сертификаты о, о вакцинации дает, типа счастливо жить на этой территории вы точно не будете, даже если будете жить, то есть тоже как бы под вопросом.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 А в республике сейчас просто повально заставляют, принуждают угрозами людей вакцинироваться. Не дают, не оказывают каких-то государственных услуг. То есть получить там паспорт или просто справку по месту жительства нельзя. Если ты не вакцинировался, тебе говорят, ты пришел получить справку по месту жительства, а тебе говорят, есть сертификат о вакцинации, ты говоришь нет. На, ну, на нет и справки нет. Это... Это вот, ну, я не знаю, это, как это, по это пословица есть, опять-таки, русская заставь дурака молиться, он себе лоб расшибет. Вот, по-моему, вот то, что происходит с представителями кадыровской власти, им, видимо, где-то там в Кремле сказали, что нужно, нужно бы людей вакцинировать, и а они начали себе расшибать лоб. В самой России даже ну, в центральной России, там, в остальной российской, на российской территории, к этому подходят как-то более осторожнее. Пытают, да, там тоже пытаются всяческие, всякие, всяких госработников принудить их к вакцинации, но даже там это делают как-то более осторожно, не так нагло. А эти просто пытаются расшибить себе лоб. Так вот, в свободной Чечении я уверен, что такого бы не было. Никто бы никого вакционироваться бы не заставлял. Это была бы абсолютно добровольная процедура, если бы она вообще была. Томсо, я, конечно, не в тему, но ты не мог бы сказать чеченцам, приезжая на море в Дагестан, не плавать далеко в море пьяными. Без обид Тонуджи. уже. Присоединяюсь к, этим, к этой просьбе. <смех> Те, кто приезжают в Дагестан на море, и не только в Дагестан, в любое место на море, и при этом злоупотребляют алкоголем, вы не заплывайте, пожалуйста, далеко, а то вы тонете.